Друзья мои, всем привет! Сегодня я вам покажу... производитель указывает насколько сделать вылет это также подрезается под размер. обычно они всегда разные размеры но в среднем 5 сантиметров здесь примерно 8 но все равно нужно мерить отсюда с помощью улетки так теперь все это обезжириваем здесь и здесь и на будем сажать унитаз на герметик обеживать будем вот таким вот средством устанавливать будем вот на такой вот силикон можно использовать любой будем использовать то что у нас есть Смазку. Вот она здесь уже нанесена. Yeah. <laughs> крепление для кнопки с помощью саморезов, которые идут в комплекте, потом вытаскиваем шланг и устанавливаем кнопочку, вот эту кнопку, вот в какой-то из этих выходов.